приветствую на самом мистическом и в общем нифига это неправда, но на канале шарабара индуизм да да да я прекрасно вижу как вам интересно в общем и целом данная тема но во первых надо же тему добить осталось два видео включая это а во вторых и hey, когда я ориентировался на количество просмотров Поэтому продолжим про мифы, легенды и все прочее. И, кстати, мы сейчас поговорим много про богиню Кали. Будет интересно. Мамой клянусь. Некогда Асуры и боги сошлись в жестокой битве, которая длилась целых сто лет. Асурами предводительствовал Махиша. Могучий демон с головой буйвола. Во главе сонма богов стоял Индра. Асуры победили богов и прогнали их с небес. Богам пришлось скитаться по земле, подобно смертным. А Махиша, свергнув Индру, воцарился над миром. Побежденные боги пришли к Брахме, Шиве и Вишну. И рассказали о своем поражении и о возвышении Махиши. Великие властители вселенной разгневались, пламя их гнева изошло из их уст и слилось в огненное облако подобно горе.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 Ее опасала сила Индры, могущество вороны даровало ей ноги, притвихи богини земли создала ее бедра, пятки создал Сурья, зубы Брахма, глаза Агни, брови Ашвины, нос Кубера, уши Вайю. Так возникла грозная богиня. Боги отдали ей и свое оружие. Шива дал ей трезубец. Вишну-боевой диск, Агни-копье, Ваю-лук и Колчан-полный стрел. Индра, владыка богов, свою знаменитую ваджру, Яма, Жезл, Варуна, Петлю. Брахма даровал ей свое ожерелье, Сурья свои лучи. Вишва-карман дал топор, искусно сработанный и драгоценные ожерелье и персни. Химават, владыка гор, льва, на котором ей ездить верхом. Убера чашу с вином. Хе, представляю. Ходит, извинит, ходит. Простите. «Да победишь ты!» Вскричали небожители. А богиня издала воинственный клич, потрясший миры. Я И в льва, отправилась на битву. Демон Махиша, услышав этот устрашающий клич, Вышел ей навстречу со своим войском, он увидел тысячурукую богиню, простершую Делани, которые затмили все небо. Под ее поступью содрогались земля и подземные миры, и началась битва. Тысячи тысяч врагов напали на богиню, на колесницах, на слонах и верхом на лошадях, поражая ее ударами палец и мечей и доборов, и копий. Но великая богиня, словно играючи, отразила все удары и невозмутимая и бестрепетная, сама обрушила удары своего оружия на бесчисленные сонмы демонов.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 Богиня рубила могучих асуров своим мечом, ошеломляла их ударами палицы, колола копьем и пронзала стрелами. Она а некоторых набрасывала петлю и волочила за собой по земле. Тысячами валились под ее ударами асуры, обезглавленные, разрубленные пополам, пронзенные многократно или рассеченные на куски. Некоторые, лишившись головы, все еще сжимали в руках оружие и продолжали сражаться с богиней. И потоки крови заливали землю там, где она проносилась верхом на своем льве. Многих воинов сразили воины богини, многих растерзал лев, который прыгал и на слонов, и на колесниц, и на конных, и на пеших. И войско демонов рассеялось, разбитое на голову. Тогда сам буйволоподобный Махиша появился на поле битвы, устрашая воинов богини своим обликом и грозным ревом. Он набросился на них и многих потоптал копытами, других воздел на рога, третьих сразил ударами хвоста. Он устремился на льва богини, и под его копытами сотрясалась и трескалась земля. Хвост его хлестал великий океан, который взволновался от того страшного бурями и выплеснулся на берега. А рога Махиши разрывали в клоче тучи в небе, и от его дыхания валились высокие утесы и горы. Тогда богиня набросила на Махишу страшную петлю вороны и опутала его крепко. Но тотчас демон покинул свой буйволейный облик и превратился в льва. Богиня взмахнула мечом калы и снесла было голову льву. Но в то же мгновение Махиша превратился в человека с жезлом в одной руке и щитом в другой. Богиня схватила тогда лук и пронзила человека с жезлом и щитом своими стрелами. Но тот превратился в огромного слона и с ужасающим ревом устремился на богиню и ее льва. Размахивая своим чудовищным хоботом Богиня топором отрубила хобот слону Но тогда Махиша принял свой прежний облик вывола С ревом принялся он рыть землю рогами И метать ими в богиню огромные горы и скалы Гневная богиня, между тем, отпила хмельной влаги и скупка владыки богатств, царя-царей Куберы, и рассмеялась, а глаза ее покраснели и загорелись, как пламя, и красная влага стекала по ее губам. «Реви, безумный, пока я пью вино», — сказала она. «Скоро боги взревут, ликуя, когда я убью тебя». Затем она взвилась в воздух исполинским прыжком и сверху обрушилась на великого демона, Ногой на наступила она ступила на его голову и пронзила его тело копье. Когда же Махиша, стремясь ускользнуть от гибели в новом облике, высунулся наполовину из собственной пасти, богиня немедля мечом отсекла ему голову. Махиша пал на землю бездыханный, и боги возликовали, и возгласили хвалу великой богини. Ганхармы воспели ее славу, а Апсары почтили ее победу пляской. И когда боги преклонились перед богиней, она сказала им, «Всякий раз, когда вам будет грозить большая опасность, о небожители, взывайте ко мне, и я приду вам на помощь». И она исчезла.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 И тогда из тела нежной супруги Шивы появилась грозная богиня. Она вышла из тела Умы и сказала, «Это меня славят и призывают боги, которых опять теснят демоны. Меня, Великую Кали, они призывают меня, гневную и беспощадную воительницу, чей дух заключен, как второй я, в теле милостивой богини Умы». Суровая Кали и нежная Ума, мы два начала, соединенных в одном божестве, две ипостаси Махадеви, великой богини, и боги восславили великую богиню под разными ее именами. О Кали, о Ума, о Парвати, смилостивись, помоги нам, о Гаури, прекрасная супруга Шивы, о Дуга, трудноодолимая, да одолеешь ты мощью своей наших врагов, о Амбика, великая Матерь, защити нас своим мечом, о Чандика, «Гневно огради нас от злых врагов копьем своим! О Деви, богиня, спаси богов и вселенную!» И Кали, вняв мольбам небожителей, снова отправилась на битву с демонами. Когда Шумха, могучий предводитель воинства демонов, увидел блистательную Кали, он был пленен ее красотой прежде, чем началась битва. И он послал к ней своих сватов. «О прекрасная богиня, стань моею женой. Все три мира и все сокровища ныне в моей власти! Приди ко мне, и ты будешь владеть ими вместе со мною!» Эти слова Шумпхи передали богине Кали его посланцы. Но она отвечала...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 Но богиня легко разметала их ударами своего копья, и множество асуров полегло тогда на поле боя. От них сразила Кали, других разорвал на части ее лев. Страхи бежали уцелевшие асуры, а Дурга преследовала их верхом на льве и учинила великое побоище. Лев ее, потрясая игривой, рвал асуров зубами и когтями и пил кровь в повершенных.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 Брахма появился на поле боя на колеснице своей изображенной лебедями. Шива, увенчанный месяцем и обвитый чудовищными ядовитыми змеями, выехал верхом на боке с трезубцем в деснице. Скандар, сын его, ехал верхом на павлине, потрясая копьем. Вишну летел на гору, вооруженный диском, палицей и луком, с раковиной трубою и жезлом, а его ипостаси, вселенский вепрь и Человек лев следовали за ним и, Индра, предводитель небесного воинства, ехал на слоне Айравате, сваджере в руке. Кали послала шиву к властителю асуров, пусть покорится он и заключит мир с богами. Но Шумха отверг предложение мира. Он послал во главе своих рати полководца Рактавидшу, могучего демона и поверил ему расправиться с богами без всякой пощады. Рактовиджа повел неисчислимые сонмы асуров в битву и демоны сошлись с богами в смертельной схватке. Небожители обрушили на Рактавиджу и его воинов удары своего оружия, и многих Асуров они истребили, сразив их на поле Брани. Но они не могли одолеть Рактавиджу. Боги нанесли полководцу Асуров множество ран, и кровь хлынула из них потоками. Но из каждой капли крови пролитой Рактавиджу вставал на поле сражения новый воин и устремлялся в битву. И потому войско Асуров, истребляемое богами, вместо того чтобы уменьшаться, умножалось бесконечно. Из сотни асуров, возникших из демонической крови, вступали в бой с небесными войнами.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 богиня вторглась верхом на Оливье в обитель нечестивых братьев, и оба они, Шумха и Нишумбха, пали, сраженные ее рукою, и отправились в царство Варуны, уловляющего петлей своей души демонов, погибших под бременем своих злодеяний. Сказание о происхождении смерти. Было время, когда смерти не знали на земле. Люди, потомки Вивасвата,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 когда вышла из тела Брахмы женщина с темными глазами, с венком из лотосов на голове. Одетая в темно-красное платье, она направилась к югу своим путем. Но Брахма возвал к ней и сказал, «Смерть, ступай и убивай живые существа в этом мире. Ты возникла из моей мысли об уничтожении мира и из моего гнева. Поэтому иди и уничтожай живущих и неразумных и мудрых». Заплакала увенчанная лотосами смерть, но Брахма не дал ее слезать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 но все же прародитель даровал ей милость. Слезы, которые она пролила, превратились в болезни, убивающие людей. Страсти и пороки ослепили человеческий род и стали причиной гибели живых существ. Поэтому Исконе нет вины на смерти. Брахма сделал ее госпожой справедливости. Свободная от любви и ненависти, исполняет она его веление. Что-то как-то даже грустно стало от, про смерть. Что ж, такие дела. На Сим позвольте откланяться, ставь с ним кишей, и в общем, да, аливидерч.